Это, это опять же мы говорим о даре, да? вот в народе это обычно называют человека с такими способностями дурной глаз, дурной, это, да? это типичный дурной глаз, да? есть люди с дурным языком, есть люди с дурным глазом, но дурное это по отношению к окружающим. Да? На самом деле я рекомендую вам просто отнестись к собственной способности немножечко иначе, потому что это ваше оружие, это ваша сила, вас сложно обидеть, нет, обидеть, конечно, можно, просто последствия будут такие, что не возрадуются. Вот. И вы должны просто нормально с этим обращаться. Ни в коем случае не отказываться от этого, да. ни в коем случае его не задавливать. Не задавливать, потому что в противном случае это будет выглядеть как отказ от защиты. Потому что это ваша защита, может быть, это защита породу ковдовская, может быть, это ваша благоприобретенная защита. Да? Но у вас есть некий защитник, который у вас стоит за спиной и всяческим способом да, защищает вас от, от обид, от нарушения ваших прав. Да? И это очень хороший дар, действительно хороший. Но если вы от него откажетесь, на вас ляжет печать, печать жертвы. Вот, Знаете, есть в нашем мире жертва-палач, да? и всякий палач будет видеть в вас объект, который можно бить незаконно, ну, совершенно без последствий. Поэтому вы обращайте внимание на такие вещи, да? наоборот, транслируйте это качество окружающим людям. Я уверяю вас, подсознание человека, который хочет жить, оно моментально это считает, он 20 раз подумает, стоит ли вас обижать. А если найдется такой дурак, который это все дело не считает, то туда ему дорогу, чего вы жили? Я боюсь, навредите, но... Обязательно навредите, конечно, навредите, но вы должны быть к этому готовы, вы никогда не вредите просто так. Это всегда идет как удар, как сдача. Вы разве считаете, что вы не имеете права давать сдачи, если вас кто-то обидит? А вот это ваш собственный ментальный комплекс, от которого лучше всего избавиться. Не то чтобы принять, а просто как бы уверить себя о том, что вас обижать безнаказанно нельзя. Нельзя вас обижать безнаказанно, просто нельзя, точка. Ну, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, вы просто поработайте сами над собой, избавьтесь от этого комплекса, от комплекса, что все люди равны, например, такой комплекс есть у людей, да, о том, что э, люди должны как-то договариваться. По другому да? Не должны договариваться, если людьми будут, если люди не будут. а обидеть женщину здесь много ума не надо, это не человеческое отношение. Почему же тогда не наказать того, кто не понимает? Молков хватит, он соединить два и два и поймет, что вот есть причина, есть следствие, вот этой причины лучше избегать, то есть бежать людей, вам подобных. Не отказывайтесь от этого. Может так статься, что в этой жизни вас некому будет защитить, кроме вот этого дара. Всякое нужно. Да? И это единственная сила, которая даст вам возможность выжить. Всякая в жизни будет.